Вот съемка пошла. Ну что, 29 четверг, 2020. Май месяц. Все зеленее, кстати. Все зеленее и зеленее. Да. Сейчас отправляемся на реку. Вчера поймали на речке всего 4 хвоста. Ну это я прощучик. щучек. Вот. С озера было взято 11 хвостов. Я плюс окуня, сорога, красноперка. Так что одна кастрюля полная, вторая вот-вот подымется дном. Какие-то мужики на берег выходят. Ты их знаешь? Полет занимается. Ноги задирают. Что, взяли что-то, да? Взяли чего? Закон сейчас сработал, значит, у вас, да? Ладно, не буду менять этот самый. Но мы не причали. Мы, не будет, мы думаем, что вы причаливаться теперь будете. А мы к вам. Ты что здесь? Нормально соединение? Настоящий пароход, дымит, блин. Дизель-электропоезд Бухарест-Синая отходит от первого пути. Дизель-электропоезд Бухарест-Синая отходит от третьего пути. Пока вы бегали с первого путю на третий путю, поезд бухарел синая тю, -тю. <свят> Камень на камень, кирпич на кирпич. Под елку плывете. Уши береги, уши и очки. Ухи, ухи, ухи. Ухи, ячку. Слабоват растворчик. Костя спасает свою снасть. Думаешь, надо тебе вставать? Думаю, вот так перекинешь, и все будет хорошо. Ай-ай-ай-ай-ай. И присядь. Я обычно ломаю ветку и бросаю палку. Жалко, что кто-то еще не может попасть на нее. Это такая перспективная палка, ветка. Медленнее, веди. Давай там уч. Ну, ты думаешь там остров затоплен? Да не, да не, он не весь наверное затоплен. Ведь ты хочешь вот здесь, потому что здесь есть что затопить, да? Давай повій, смотри. Два пакетика супа, да? Да. не надо. Ну вот мы и пообедали. И дальше пошли. Водерям Ну, не тащут А кому что-то, что -то. Там я как-то, сам А ногу не, не поймали? Они что-то как раз на том месте Там акушок бегает под вами! Честно, Думала тебя, нет? Сейчас у нас коровы вверх Тостер, с которого я ловил. Вот здесь вот, под нами. Я <клес> будет касание. О! Это было не касание, это был толчок, блин. А конфетки такие на столе лежат в алюминиевой бочечке, Ой, в алюминиевой. Столе это никто. Зачем ты Он не знает. Я вообще здесь информацию внес. Алюминиевая. И какой стол тоже не сказал. Только в таком магазине. было хмуреньем.